Всем привет! В этом видео вы узнаете, какие дезинфицирующие средства необходимы для мастера перманентного макияжа во время проведения работы. Итак, друзья, для работы мастера перманентного макияжа вам необходимо будет три средства. Первое – для обработки поверхностей твердых, это для лампы лупы, кушетки, для тумбы мастера и для стула мастера. Также для кожных поверхностей мы используем кожный антисептик, который наносится на руки мастера и на поверхность, где мы будем проводить перманентный макияж. Важный момент, после того, как мы обработали поверхность рук кожным антисептиком, мы одеваем перчатки, после чего перчатки обрабатываем средством дезинфицирующим для твердых поверхностей. И третье средство, вам необходимо будет для работы, это раствор специального дезинфицирующего средства концентрата. Напомню, он разводится 1 к 10 с водой для обработки раневых поверхностей и нанесения на ватные диски. Наносим его на ватные диски и в процессе работы смываем. Также наносится на ватные палочки. Всем спасибо. Всего доброго.